Стильная, модная, белоснежная новая коллекция сумок и рюкзаков от фабрики завода Дорьж города «Бензел». Новая коллекция представлена в нашем интернет-магазине, которую можете заказать и быть обладателями этих новинок. Смотрите, какая классическая стильная сумочка. Вышивка стильные. Вышитые фигуры, геометрические, с тиснением. Очень аккуратная работа. Такое дно. И аксессуары, которые делают наш образ. Либо спокойным, либо ярким, кричащим. Чурман или чурма. Чурман или чурма. А как вам нравится. Есть наличие шикарные шикарной розой с сеткой из мелкого бисера сделает вас однозначно яркой. Белый аксессуар разбавит слишком яркие кричащие цвета и оттенки. Белая сумка размеры всех моделей сумок, рюкзака оставлю внизу в инфобоксе по под видео. Итак, классическая модель. Две короткие ручки. Байкольфер. Внутри прилегающая перегородка, которая делится у пополам. Длинный ремень на карабинах, который позволит сумке быть на плече. На задней стенке карман на молнии. Перегородка на молнии. Дополнительный сейфик. И два кармашка на молнии. На задней и на передней стенке. Карма на молнии на бегунках. На бегунках вот такие интересные держатели. с сами. Следующая модель. шикарная кросбори с вышитой розой. Смотрите, какая работа. Опять теснение с вышивкой. На передней стенке добавлена эко-кожа кружево. Вот так под углом показывает, чтобы было видно фактуру. Очень аккуратная работа. Это тоже из серии новинок. На задней стенке карман на молнии. Идем вовнутрь. Перегородка, которая делит сумку пополам. На задней стенке карман на молнии. Перегородка сейфик и на передней еще два дополнительных кармашка. Есть длинный регулируемый ремень который цепляется на карабинах, вот здесь по бокам. Напоминаю, подписчикам канала скидка 10%. В нашем интернет-магазине всегда большой выбор новинок, классики и не только. Еще одна новинка от наших российских производителей. Великолепный рюкзак, стежка, вышивка с тиснением. Смотрите, какая работа очень лаконично и настолько аккуратно на задней степке карман на молнии ручки укреплены стропой для большей прочности вертикальный карман вот так закреплены ручки стропа забедем вовнутрь довольно хороший объем рюкзака Дополнительный карман один, второй на молнии, и еще два дополнительных кармашка открытых. Итак, получается по сути дела четыре кармана внутри рюкзака, в который спокойно входит рука. Идем вовнутрь. Довольно хороший объем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 И четыре внутренних, получается, у одного рюкзака 7 карманов. Примерку рюкзака и сумок осуществляла с вами я, ваш сумочный эксперт. Хорошего дня, здоровья вам и вашим семьям. Пока.